Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали, японский суперлинкор Сацума. карта Спящий Гигант, игрок Монстр 272. Был уже один зал по эсминцу, но, как видите, не особо. Одно попадание, один сквозняк, ну с таким калибром из эсминца, наверное, на бронебойках, кроме сквозного пробития, ничего другого и не увидишь. Ну, зато вот по Анаполису сразу. Оп, 14 тысяч. До из них это сквозняка. Ну, у и сквозняк как раз это и есть. <с> Две там с небольшим тысяч урона. Наполис сразу аж от, от страха об, обдымился там. Когда Сацума на него посмотрел. Союзные эсминцы сдают позиции. Противник уже захватил три точки. Ну как, не захватил здесь, да, такой режим боя, что собрал точки. На 34 тысячи без всяких цитаделей просто белого урона. 5 пробитий. Напротив. Сколько там? 520 или 510 мм? 510. Я уже забыл у Сацума, но у меня нет этого корабля. 510 мм тонкануть. Проблема. Ну, он, дистанция, конечно, большеватая, но можно. Ганноверу в борт кинуть. Или Сатсума ждет, когда там крейсер какой-нибудь засветится. А они помягше, поинтересней. Не торопится Сатсума настреливать с линкорам. Ну вот, дождался он. Наполи попадает в засвет. Как-то назвать, да, супер умение. Минус к разбросу и удачно. Есть цитаделька. Первый противник в порту. Причем 16 попаданий всего и уже урон почти 100 тысяч. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, ничего до такого особенного. 9 пробитий, 6 сквозняков, 1 рикошет. Да, ну, при потенциальном уроне каждого снаряда в 20 тысяч. По-моему, сейчас будет второй уничтоженный. Ну, может, и нет, вертится Анаполис. Но, тем не менее, ему это не помогает. Второй крейсер отправляется в порт. Еще бы эсминца на фланге здесь ликвидировать и вообще будет раздолье. Но этим уже, мне кажется, должны заниматься он там крейсера и другие эсминцы. А Дистанция уже почти убойная, еще и Гановер борт подставляет. 15 километров, да, прям сейчас, ну, сейчас, мне кажется, хорошо прилетит, если Гановер. Не... Ну, Гановер хочет, возможно, развернуться. Но перед носом у Сацумы, мне кажется, разворачиваться себе дороже. 17 тысяч. Ну, могло быть и хуже. Здесь, можно сказать, Сацума Гановер прощает. Ну, или, да, просто Гановер есть Гановер. Просто танкует. Хорошо пошли снаряды прям Двадцаточка Причем так, да, как куча, блин Из восьми снарядов семь попадает в цель Ну, пусть дистанция, конечно, не такая уж огромная 16 километров Но все равно Это еще без активированного Вот это вот, блин, талант Как это называется, прям. Оперативная корректировка Боевая инструкция Не-не, Вермон задом идет. А вот теперь с талантом, с этим. Ну это вообще сказка, как снаряды летят прям. Единственное, попасть бы еще, да, там два снаряда в ПТЗ неудачно. все равно эффективность Сацума в этом бою показывает Уже 150 тысяч урона нанесенного И всего 3000 полученного По-моему, ни одной ремки Сацума не использовал Ой, 3000 полученного а Не 3, у него же 120 почти 13 тысяч Ну, сейчас минус Хуругума и в погоню за линкорами. Все, на фланге здесь Сацуми теперь, в принципе, ничего не угрожает. Да, Джорджи там с таких дистанций Сацуми особо ничего сделать не может. Ну, и Вермонт единственный, конечно, да, да, вот 457 миллиметров. Вермонт может грызнуться. Торпеды прямо по курсу. перед смертью. Успел там. Какой там эсминец-то был уже Хоругум. Да. Выпустить два веера. Ну, ни один цель, ни, од ни один торпед не попадает. Пока что противник все равно впереди по очкам, но благодаря большее количество захваченных вот этих точек собранных, собранных. Тихоньку подбирается к 200 тысячам А счет тем временем 6-4 О, хорошая возможность Невский стоит на месте Если сейчас он так и останется стоять Придется ему не сладко Летят 8 Нет, уже не 8 Уже 5 Три да, снаряда там нашли по пути препятствия ну, 25 тысяч все-таки вылетает. Хотя Невский там немного откатился вперед. Могло быть все серьезнее, если бы он стоял на месте. Блин, прям вот такой бой посмотришь, сразу тоже захочешься соцума приобрести. Блин, жалко. Супер-корабли так дорого стоят, по 50 с лишним миллионам. Разоришься. Мало того, что они дорогие, на них еще играть затратно. Да, они в принципе не приносят дохода никакого. Ну-ка посмотрим, сейчас активирован расходник. Союзники, по указанной... В прошлый раз по Вермонту неудачный зал был. А тут и есть 66 тысяч. Две цитадельки. Поддержку игрок зарабатывает. И урон уже почти 300. Удачный, конечно, был зал. Вермонт бедный в шоке. Скажет, что произошло вообще, да? Прилетело так, прилетело. Но это еще не все, да? Еще на 9. Надо сейчас стараться добир... добирать Вермонт, а потом надеяться, что еще Джорджу Удастся засветить Сейчас еще одно попадание Урон за 300 перевалить должен Нет, нет Всего один сквозняк, один рикошет Ну ладно, возможно, следующим Залпом удастся это сделать Здесь уже одного сквозняка достаточно, чтобы урон За 300 не перевалил Надо спасать союзного Халанда Он может сейчас не справиться с Ташкентом Дается от суммы залп мало. Маловато взял упреждение, а ни один снаряд в цель не попадает. Но тем не менее, Халанд успевает добрать Ташкента. Так что шансы на победу все-таки еще есть. Главное не отдать центральную точку. Ну, давай, вот сейчас. Сейчас за 300 должен перевалить точно. Есть. Не густо, конечно, там удалось выбить. Но, тем не менее, 302 тысячи нанесенного урона, да? Сатсума, конечно. Неплохо отжигает. И бой еще продолжается. Еще в живых пол команды противника. До конца боя еще 7 минут с Сатсумы почти полный запас прочности, да? Еще плюс вот этим точкам, благодаря уже максимальной 131 тысячу составляет. 23 тысяч. Так, раз, два, три, четыре, пять Монстр вышел пострелять Блин, ну это Если смотреть на ник игрока, да, монстр Он, ну, соответствует тому, что Он сейчас в бою показывает Залп по Вермонту Вермонту там, наверное не сладко, да, но особенно после того попадания на 60 с лишним тысяч. Зацепил все-таки, да, там в кормовую часть. Ну что там, Фридрих, добирай, давай. 349 тысяч урона, и при этом всего два уничтоженных противника. Сацума не гонится за прагами, да? Ну, вот сейчас можно было не стрелять, как там Марсель. Шмарсель. А здесь пока что Сацума отвлекался. Союзный линкор, да? То вдвое-два в, в, в, в, в два шли, а теперь один. Как-то опрометчиво подставил бор. Но ну, успей, успевает там доворачивать, но все равно 16, 7 тысяч. Еще два снаряда в полете, еще 5 400 Еще посмотрите, какая у Сацума быстрая перезарядка. Там что-то 18 секунд всего. Готов. Вермонт. Третий уничтоженный. Урон 380. Подбирается к 400. Я смотрю на эти цифры. Офигевай. Уже мой, мой рекорд личный нервно курит в сторонке. У меня персональный рекорд 350 тысяч. Мне единожды удавалось наносить. И то было это давно. Но не скажу, что неправда. Джорджи, куда? Куда ты полез, да, на Сатсуму? Развернулся, попер. Ну вот у Джорджи сейчас был шанс с Сатсумы что-то выбить вменяемое. Пока он борт подставлял. Ну все, теперь уже шанса нет. Возможность, так сказать, упущена. Еще 7500. Ну пару залпов. И до свидания, Джорджа. С отсумкой еще через 30 секунд можно будет отремонтировать. Часть прочности. 850. Он уже 449. И все равно. Все равно команда проигрывает. Недостаточно это для победы. То, что делает Сацума. Четвертый уничтоженный, но вот благодаря этому команда по очкам выходит вперед. Где там оставшиеся-то? У противника остался Преусон и та же Сацума. До конца боя остается 2 минуты 40 секунд. Нельзя сейчас отдавать точку. Если Сацума точку сейчас захватит, то все пропало. Так, ждал, думал, что-то там существенное. Нет, два сквозняка, одно всего лишь пробитие. Но урон уже 469, почти полмиллиона. Я такие цифры, по-моему, вижу первый раз. Ну и вот, минус союзный крейсер, и пожалуйста, команда уже проигрывает. конца Остается меньше двух минут. О, нет, а вон союзный Канде точки собирает, поэтому пока что по уже впереди. А, ну и плюс уничтожили. Канде смог все-таки Сацуму добрать. А он далековато, еще плюс Канде берет еще одну точку, что прибавляет 20 очков. Вот такая вот получилась развязка. 472 тысячи урона нанесенного. И весь бой, прям ноздря в ноздрю шли команды. Такие бои, конечно, самые интересные. Да? Не то, что там турбачи какие-нибудь, где одна команда сливает, а другая не сливает. Вот Это логика